выйти в тамбур и подняться по лестнице. Как раз на втором, 20-метровом участке располагался проклятый лишний подвал. Свет был очень тусклым. Судя по всему, несколько лампочек уже перегорели, а еще пара горела совсем робко, угрожая потухнуть в любую секунду. Я прошел на цыпочках первый пятиметровый метровый участок я остановился, собираясь с духом, как поступить дальше, пробежать эти 20 метров, поднимая много шума, или же аккуратно пробраться вдоль стены, производя минимум звуков, решив остановиться на втором варианте, по крайней мере, пока не возникнет явная опасность. Первые метры я прошел довольно уверенно и даже решил немного ускорить темп.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 Взял телефон и ушел ночевать к другу. Сейчас, когда я анализирую тот случай, мне сложно сказать, что напугало меня больше. Звук разрываемой земли в перемешку с постукиванием о бетон, или отвратительная лапа, которая высовывалась из-под двери. Заляпанная зеленой, гнойного цвета жижи с шестью пальцами, из которых словно вбитые гвозди с обкусанными шляпками, торчали когти. На данный момент прошло несколько лет. В нашем районе решили возводить новостройки, ибо почти самый центр города. Дом наш пошел под снос.